Ты представьтесь, будь ласка. Кто вы е? Покажите, будь ласка, посвечения свое. По в машине. Ну что здесь в машине? Вы составляете протокол на меня, ну, а у вас нет. Так, чекайте, я за вас и Чекаю, давайте. По свечению, будь ласка. Ну, посвечения на камеру на снимаю. Да, да, хорошо. Друзья, что сейчас происходит? Значит, на меня составляется такой же протокол, как и на Валерии о нарушении государственной границы Украины. Составляется э, Держанной Прикордонной Службой. И якобы мы э, отошли от середины реки, когда э, была встреча с молдавскими браконьерами, когда мы снимали браконьерские сети, потому как они перекрыты с двух сторон берега. То есть э, мы были на территории, в, на которой с одной стороны молдавская территория, с другой стороны украинская. И когда снимали сети браконьерские так как они перекрывают полностью Днестр, с одного берега до другого, то мы, получается, несколько раз нарушили державный кордон Украины. И благодаря этому видео, которое посмотрели э, украинские э, пограничники, они на основании видео моего YouTube-канала на меня составляют протокол. Хорошо, на камеру меня надо показывать. Да, да так. смотрю. Так, лейтенант Гвоздюк Ирина Александровна вельско службы Белго-Денистровского перекордонного загона, посвечения. Так, дата выдачи 19... 8.06.2019. Ну, ну, да, пожалуйста. Ну, доброе, если так. Ирина Александровна, скажите, будь ласка, а где ваша маска? Почему вы без маски? Ну, я так сам, я не Як так Вот она, ли? у меня маска Сколько? на месте. Вот. Какая-никакая, но маска есть. У меня пытание до вас. Где ваша маска? Когда шло, впало, она занастаивалась. На данный момент нема возможности купить. Так что тут у нас ее немає, и нужно было дорогу. Ну так, подождите. Вы ви сейчас выполняете свои служебные обязанности? Конечно. А почему вы без маски? Значит, действительно сначала нужно было надеть маску, а потом выполнять свои служебные обязанности, которые вы сейчас якобы выполняете. Так или нет? Так, будь ласка, сделайте так, чтобы не было никаких проблем потом у вас. Будь ласка, порекомендуйте, что вы сейчас делаете. Сказали, протокол про инвестиционное правопорушение, то, что вы не законоперетного бюджетного контроля 6 на 4.2020 -го года. Мы вместе с гражданином Маренченко. Дайте, пожалуйста, ваши документы, чтобы освящать особо. То есть мы нарушили границу Украины, да? Правильно? В сторону Республики Молдовы и в згородном направлении. Скажите, пожалуйста, какую статью закона, какого закона мы нарушили? Частину вторую стаття 204, 1 закону, э, Кодексу Украины про днестинное право Так, границу я нарушил на основании какого закона? Закон Украины про державный кордон Украины. Частина. Статья третья. Статья третья, да? Скажите, пожалуйста, Днестр судоходная река? Так. Судоходная. Вы читали статью третью закона это Украины? Не интервью, пожалуйста, если так... Нет, я, я, я пытаю, потому что это потом будет в суде обязательно, э, как доказ доказ моей невиновности. Так вот, я еще раз пытаю. Якщо счет Днестр, что доходная река. Вы читали закон про державный кордон Украины. Что в нем написано? Вот он, закон Украины про державный кордон. В нем написано. В статье 3 встановление державного кордона Украины на судоплавных речках посередине головного фарватера. Видите, что написано, или нет? Так, и вижу, что написано. У меня вопрос к вам. Мы порушили фарватер? Будьте, пожалуйста, скажите, будь ласка, мы порушили фарватер? Вы незаконно перетнули державный кордон столбной республики. Каким чином? Середи, э, кордон проходит посередине речки. Написано так. в законе в судоплавных речках посередине головного фарватера. Так. Где головный В середине речки. С какого боку вы взяли это? Це? Почитайте в самом законе вы значение термин фарватер. Так почитайте. Он там не посередине реки. Фарватер идет по глубине, вы знаете? А почитайте сюда дальше. Дальше читать. Хорошо, я прочитаю, что дальше написано. Фарватеру. Або э, Тальверу, Тальвигу речки. Что такое Тальвиг, не знаю. На несудоплавных речках, ручьях, по их середине, або середине, э, середине головного рукава речки. На несудоплавных. Понимаете? А Днестр, как вы сказали, и это правильно, Днестр является судоплавная река. Место вашего проживания находится так само по месту прописки? Так. Так у меня до вас вопрос, каким чином вы померили, что, что мы порушили державный кордон Украины? Э -э, перепрошу, Малиновский, это как вам считается? Так и считается. Нет, я считаю, что Чуете, я вас питаю? Так, я вас чую. Так, ну, отвечайте, пожалуйста. Я перепрошу, но я не могу отвечать и писать одновременно. Ну так стараюсь, вы доведите, вы сначала доведите мою э, провину Я вам сказала, что вы порушили закон Украины, про державный кордон Украины, статью третью. Ну я же да. вам показал, прочитали бы да. вместе, что он идет по фарватеру. Как вы поделили, что мы нарушили? Мы же на берег не выходили. Вы были около берега. Республика, речка Республики Молдовы. Коло, Что такое значит Коло? Биле берега. Как это бы было, биле берега? Это от сколько метров от берега? Можно сказать, что вы были... Кола на, на, на... Я вам скажу, что точно, на самом береге Речки Нет, Молдовы, на береге ни, мы не, не, были. не были. я говорю. Нет. Вас, я не знаю, сколько там метров не хватало. Сантиметр ширшим. Чего? И там бракон деревья. Так где мы были? На территории Республики Молдовы. Угу. Понятно. Ладно. Ну вот так вот, друзья. Делаешь доброе дело, да? Пытаешься спасти водные биоресурсы, и Державная прикордонная служба составляет вот такие вот протоколы. Против... Это позор для всей, для всей Украины. Я надеюсь, что вас, когда увидят, наши украинские громадяне, они на жаль увидят в вас лицо державной прикровной службы, а это дуже погано, дуже погано, ну ладно. Место работы ваша, посады, скажите пожалуйста. Блогер, YouTube канал, все для клево. Скажите пожалуйста. Даня про притягнение для местности, э, местности не отпадаемости были? нет. А вы на мои питания будете отвечать? Так. Да. Добро. Я два... сначала допишу, а потом доп... А когда вы допишите? Ну, полностью, полностью весь протокол, а потом только будете отвечать на, на мои да? да. Добро. Хорошо. Старь... Это вот называется, знаете, как благими намерениями выслана дорога в ад. Вот так вот и у нас получается. Убираешь? браконьерские сети, а тебе еще на протокол про административное порушение. На! И не суйся туда. Никто не скажет, не ну скажет, а как это? А вы... а покажет, как щоб... это ваш протокол? Как это можно по-другому понимать? Закон Украины. Нормативный акт. А как его не порушить, если браконьеры ставят сети через всю реку Но с одного берега, берега до другого? Ну, то есть вы один кол... Скажите, посмотрите, с одной стороны, да, со стороны Украины, один колк, на котором держится сеть, вытащить, да, а второй пускай болтается на малавской стороне, я правильно я понимаю? Так? Ну, вы же не можете незаконно перетутать, державный кордон распространяется. А я не, не, не, не порушил. Там же четко написано. Форватер. А где проходит форватер, вы знаете? Нет тогда что вы составляете протокол? У вас нет доказов по справе взагалі, немає жодного. Володієте українською мовою. Так. Послуги перекладача, перекладача не потребуєте? Не, не потребую. В мовою пояснення? На рос, на мове вы должны давать и На российском мове. После захисника потребуете? Можливо, да. Mm -hmm. Треба потребуете бан? Да, треба, потребую, потребуйте. да. Вы можете мне хотя бы объяснить, еще раз, состав моего правопорушения? Где и что я нарушил? Где и что я пересел конкретно? Две минуты, я вам скажу. У меня законно передана Державная координация сторону Республики Молдова. Где? По следующему направлении. Где? Поданный знак 060607. Это где? И вообще, как определить эту линию разграничения, если в воде отсутствуют какие-либо знаки? Как, как определить? Они же, эти знаки, стоят на берегу. Чудаешь, я вам укажу? Mm. Потому что я понимаю, что нарушение государственной границы, это является пересечением какой-то установленной полосы. Я так понимаю. А в воде ее нет, ее определить невозможно. Тем более в законе четко написано, что это э, по фарватору идет граница. Вы даже сами не знаете, где находится фарватор. Как вы можете на меня составлять протокол? Объясните. Вы меня чуете? Так я вас вот, только Ну так да, ответьте мне на вопрос. Я поясню. И у меня, кстати, вопрос не только к вам, а ко всей погранслужбе, ну и к вам в том числе. Почему погранслужба бездействует на этом участке? Почему молдавские браконьеры наносят ущерб рыбным запасам Украины? Объясните мне. Вы же видели в этом видео, я так понимаю, это по части 14 моего видео, да? Рейд по браконьерским сетям, часть 14, да? Вы же видели, сколько там браконьерских сетей мы вытащили? Видели, нет? Так бы Ну, вот мне объясните, почему погранслужба бездействует на этом участке? Ведь кто-то же пересекает постоянно... Границу ставят и сети. Ирина Александровна. Не чуете меня? Да? Вообще мне хотелось бы знать, сколько державной прекрасной службы на этом участке было выявлено грубых нарушений по рыболовным вопросам иностранных граждан. На такое питание я не могу вам давать ответ. Угу. То есть вы не можете сказать, сколько сети лодок изъято, какой ущерб был нанесен? Ничего не можете. За какой период, вам не может так сказать. Один единственный вопрос, еще я вам задам, и больше практически вопросов задавать не буду. Я интервью вам не даю интервью, если хотите, только через командировку. Ну, вот у меня конкретный вопрос. Какие у вас есть неоспоримые доказательства моей вины? Неоспоримые доказательства, скажите мне. Какие у вас есть? Есть какие-то? Ирина Александровна, я вас пытаю. Чуете меня? Не чуете. Ладно. Вот такие вот э, специалисты работают в Державной прикордонной службе, нажали. И какие роблят непонятную справу. Только чтобы показатели свои увеличивать в количестве протоколов. Бессовестные люди. Ладно. Друзья, чтобы вы понимали, значит, ситуация произошла следующая. Когда закончился слушание дела по Маренченко, по такому же самому протоколу, мне предложили остаться для того, чтобы составить на меня протокол. Я, как законопослушный гражданин Украины, остался здесь, хотя мог спокойно уехать, как бы, и, и никто меня не имел права задержать. Но, понимаете, вот именно такими действиями я хочу вам всем показать, что нужно бороться за свои права, отстаивать их в судах, вот, и после этого наказывать вот таких людей, которые тупо выполняют непонятную работу. Извините, можете, если я вас ошиб... как-то обидел этим словом «тупо», но другого словосочетания. После того, когда суд был выигранный по Маринченко и вы были свидетелем этого, что нет никакого состава при... преступления, состава правонарушения, а вы все равно пишете это административный протокол, но это говорит лишь о том, что у нас в стране, к сожалению, есть вот такие вот структуры, которые, как бы правильно сказать, чтобы не туда. Здесь? а? Да, буду. Все, составили? Протокол. Так. Треба чтобы пояснить. Вы уже составили протокол? Да. Ну тут трапа, чтобы это ознайомся и написали это свои поясники. Давайте. День. Давайте ручку. Так, э, чтобы я понимал, что тут написано. Так. Белгоднестровский про... прикордонный. прикордонный загин, видел прикордонные службы. Беляевская, Беляевка, Одесской области, Беляевский район, село Яськи, на улице Центральной 3, правильно? Протокол, место Беляевка, помещник начальника видео-прикордонной службы Беляевка, начальник группы административно, какой? Юридоктивный. И... Какой? Юридоктивный ну, короче, понятно. Так, Третьякова Александр Маколаевича, я предоблачена часть 2, статья 204, прим. 1, да? Так. Купапа. А самое, в акватории речки Днистр в районе прикордонного знака 06060607, это где он? На, на пивничной, на на северной околице села Маяки, да? Правильно? Правильно? Так. Маяки. Угу. Одесская область. Значит, между 13 годинами и 14 годинами, а как вы определили, что это 13 и 14 годинами? Почему не между 14 и 15 или между 10 и 11? Как это вы определили, что именно в этот период? Потому что, честно говоря, даже я не знаю, когда мы это сделали. Нет, приблизно. Нет, что значит приблизно? Тут конкретно написано, никаких приблизных. Тут написано между 13 и 14 годами. Не было такого между 13 и 14 годами. Это первое. Непонятно. Вместе с гражданом Маринченко незаконно перетнув Державный кордон Украины. Незаконно. Тобто, незаконно это что? Что я сделаю? Пожалуйста, камеру. Ні, нет. Камеру как раз камеру. на вас буду направлять, потому что не всю, всю, направлять. всю полноту ответственности сейчас ложится на вас. Не на Державную прикордонную службу, а на вас а особисто, потому что вы складаете этот протокол. Наденьте, пожалуйста, маску. Да, я, надета. Да, Она надета. Надягається, надягається. Она надета нормально я на меня. Так что? Себя я, я, себя, я себя тоже сниму, не переживайте, mm -hmm. когда я, я заважаю за потребность. Так что, Як я перестану державный кордон? Что я сделал не так? Конкретнее, как я переснял? что я сделал? Я вам еще раз повторяю. Каким образом, каким чином? Наплав Я говорю, не говорю на чем, я спрашиваю, каким чином я это сделал? Еще раз повторяю, что незаконно перетнули державный кордон с стороны Украины, с стороны Республики Молдовична и в взворотного назначения. Ирина Александровна, у нас так диалог не получится. Вы э, сказали, что когда вы закончите э, написание, вы ответите на мой вопрос. Я вам отвечаю на ваши вопросы. Тогда скажите мне конкретно, какие у вас есть неоспоримые доказательства моей вины? Еще раз вам померяю, что в связи с тем, что было выявлено видео. Это неиспоримое доказательство моей вины? Как так вы померили там? Еще? Как вы могли по времени, по месту определиться и по э, порушению? Ромашины Республики Молдовы повторили вам, сказали, дали пояснение того, что на видео, что вы незаконно перетнули державный кордон в сторону Республики Молдова. Есть какие-то доказы моей вины? Эти доказы потом предоставятся. Нет, подождите, вы составляете протокол, вы обязаны мне предоставить доказы моей вины. Эти по поводу этого вида находятся в на стране Республики Молдовы. Так и про Мадянины, да, себе свои данные дали, он не населается, ну, мы не можем его для вас... вы, писать, вы, вы во время дали... составления этого протокола обязаны ознакомить меня с доказами моей вины. Покажите мне доказы моей вины. Не обязаны? Доброе. Хорошо. Так, ладно. Продолжим, а вы не забовязаны, ну это вообще нонсенс, блин. Это Вы, э, как начальник группы административно-юридической деятельности, вы э, не отвечаете свои посади. я вам скажу сразу. Ну, то уже пускай разбавляют, разговаривают об этом ваши начальники и думают, кого они берут на работу. Ладно. Значит, своими идеями Третьяков Александр порушил вымоги, законы Украины про державный Кордон Украины. А статьюзы допишите здесь. А, вот он Я здесь. Же да, да. Хорошо. Пятого... А, это мои данные Блогеры только все для клеву. Для клеву, а не для лову. Для клеву. Все, все для клеву. Все для клеву. А не для лову. Клев и лов ⁇ это очень серьезный момент. Испрактикуйте. Угу, да, е таки. Так, все понятно. Так. Пояснение особо, яка предлагається до відповідності, можно так окремо. Вот тут можно писать, вот тут а. прямо, да? Вот отсюда, да? <свеческая> от всего, да? Светлум, Вот отсюда, да? Так. Пишу. Мене не мы не, не узнаем Мы ле. З. Статьи 63 Конституции Украины. Статьи 268. Нет, не нет. Не. Вы завязаны особысто Меня узнаемлю в Аты. 268. -я. Вы Кодексу праву, правительные правительные правительные правительные правительные Украины. Кодексу Украины. Это вы вы уже судья решит. Потому что он побачит вот это видео. А да, все. Кажу, Кодексу тут... Украины. Про... Админ правопорушения не ознайомили. Не. Так, есть. Далее. Державный кордон. Кордон не. Перетинали. Доказов Доказів не, представлено. не представлено. Дать мне, будь ласка, еще окремую арку, чтобы я мог дописать свои пояснення, бо что уже тут немає больше места. Давайте. Тут уже уже написали о том, чтобы разведался в помещении Беляевского районного суду, хотя я наполегаю на том, чтобы разведалось с по месту моего проживания. И главное о том, что меня не ознайомили со статьей 63 Конституции Украины, 268 Кодекса Украины про депрессативное правопорушение. Меня не ознайомили, что вы понимали. Вы ознайомли сердцем, чтобы такое поднести на Да? Угу. Ну ладно, пусть это будет на вашей совести. Вы меня ни с чем не ознайомывали. Так или не? Особенно вы меня ознайомывали? Нет? про не? Вы прочитали. Про что я прочитал? В... Ничего я там не читал. Я не знаю, что там, там мелкие почерки. У меня глаза это самое. Не очки надо здесь, чтобы прочитать, что вы там понаписывали мелким почерком. Вы меня лично с чем-то ознайомывали? Вам подойдет сагальний местный суд. Чуете, что я говорю? Я вам так же задаю это вопрос. Вы меня ознайомывали, или нет? Особенно питание... вы меня ознайомывали со статьей 63 Конституции протокол... и 268 статей... Да я, я не кричу. Вы скажите, не вы не меня ознайомывали, или нет? Я вам еще раз отвечаю на это вопрос. Вы ознайомывали с этим протоколом произнести неправопорушение? Яким чином? Це, якщо... Я вам сейчас говорю, тут, тут мелкий почерки, я не чую, не, не бачу нічого. То вы можете запитати меня, что тут написано. Что значит запитати? Вы особо об... обязаны. Вы можете запитать то, что вы сказали, что я не вижу, что тут пишут. Я вам могу прочитать. Кошмар Який какой -то. вам сюда подойдет? Настуса. Настуса такого особи нема. Есть. Есть. Малиновский да, Малиновский. Малиновский да, все да. написали ну, я буду подписывать когда мне дадут протокол примерник вот когда мне дадите примерник я оба подпишу договорились да. все доброе что там Покажите, я хочу сверить. И э, пояснение мои. Вот экземпляр, пояснение мои, где? <связь> так, как вы, я вам пояснен? Ну как это не надо? Мне надо, чтобы у меня был полностью весь вариант. Хорошо, но треба, я не, не кричу, я нормально говорю, у меня не просто командный голос. Нет, нет, извините, Пу -пу -пу. я не хотел на вас кричать. Если представляете, сейчас какая у вас будет паника, если я не захочу подписывать ваш протокол копию протокола может дать. Ну, тогда не, не дадите, я все представляю, какая у вас будет сейчас паника. Так. Добрый, давайте ручку. Спасибо. Будь ласка. До встречи на вас судьи. Будьте здоровы!